То есть человек и что это такое человек для чего он существует я хочу вам сказать человек это существо рожденное от своих родителей но в случае если человек начинает развиваться в дальнейшем то данный человек является существом духовно развиваться то данный человек является существом который фактически является рожденным от бога так как человек, рожденный от родителей, он проживает с позиции эгоизма, а также с позиции, э, с позиции э, амбициозности, считает, что он основа земли. Духовный же путь человека связан с его духовным возрождением и с пониманием того, что есть дополнительная третья сила, которая является Богом. И эта третья сила дополнительно является для человека важным и неоспоримым, неоспоримой опорой в виде еще духовного отца то есть по другому бога человек есть существо созданное по образу и подобию божьему в чем смысл жизни это второй вопрос ну он выходит из первого вопроса вот смотрите у меня родился ребенок а, скажите что я хочу дать этому ребенку или зачем я рожаю этого человека, даже не зачем я рожаю, а в тот момент, когда родился у меня ребенок, какие желания у меня, когда я начинаю смотреть за этим ребенком, думать о нем. Давайте я вам скажу, как отец своего ребенка и как отец многодетного семейства могу сказать, что когда у меня ребенок рождается, я хочу этому ребенку счастья.